Итак, мы начали штукатурить, выставили леса, все идет как бы по плану. Ну, посмотрим, за сколько мы закончим. Сейчас основная сила еще не запускал, то есть два человека работают наверху. Ну, потихонечку трудится. Работы на самом деле многовато, но при этом все сделано.